Привет! Чтобы проверить индексацию страницы или всего хоста, посмотреть тайтл и description сниппета выдачи или получить другие параметры из поисковой системы, можно использовать Netpeak Checker. Давайте я расскажу, какие параметры для таких задач есть в программе. На боковой панели найдите группы Google, Bing, Yahoo, Яндекс, Serb. В них есть некоторые одинаковые параметры, например, параметры индексации и количество проиндексированных страниц, title description сниппета. А есть и уникальные. Например, с гугла можете получить количество дополнительных ссылок, упоминаний и связанных сайтов. Также дату и время кэширования. А для Yahoo, Яндекса и Бинга можно посмотреть, есть ли урла склейка с другим урлом. Давайте я расскажу пару способов использования этих данных. Например, вы можете проверить список товаров на корректность тайтла и дескрипшн, которые подтягиваются в выдачу. Может в этом и будет причина проблем с CTR. Также можно проверить наличие дополнительных ссылок для категорийных страниц, ведь они занимают значительное место на экране выдачи и могут помочь вам получить больше пользователей с поиска. Ну и параметр «Количество проиндексированных страниц» поможет и для конкурентного анализа, и для перепроверки своего сайта, чтобы посмотреть, все ли важные документы находятся в индексе. Чтобы получить необходимые данные,